Итак, когда я как взрослый человек уделяю время и заботу, проявляю заботу о себе, изучая, кстати, для этого у нас есть инструмент, называется диагностика капканов, и я начинаю изучать, какие капканы в принципе есть, какие капканы откликаются у меня, потому что те, которые откликаются у меня, это те, которые прям вот, ну, они прям висят. Не все капканы, которые есть у меня, сразу могут откликнуться, но если я знаю, как их определять, если я знаю, что они обозначают, то у меня появляется является возможность наблюдать за собой. Еще раз снова к первой прям мысли Павла, который сегодня услышала. Это же очень тяжело заниматься этим анализом, все время там изучать себя. Да, скорее всего, это очень тяжело, особенно, если нет такой привычки, навыка и смысла это делать. Бессмысленный анализ только забирает у тебя время и силы. Но важно не анализировать, а наблюдать за собой. Наблюдать, что меня ранит, что мне причиняет боль, почему я вдруг вот только что был полон энергии, вдохновения, энтузиазма, а прямо сейчас чувствую слабость и немощь. И когда я Наблюдаю, тогда у анализа появляется смысл. Самая долгая дорога, состоящая из тысячи шагов, состоит из множества маленьких шагов. И нас нет задачи протащить себя через всю дорогу. У нас есть задача сделать вот этот один маленький шаг прямо сейчас. И когда я его сделал, и еще один маленький шаг прямо сейчас. И я его сделал и еще один маленький шаг. И каждый следующий шаг укрепляет, и каждый следующий шаг делает меня более выносливой, более готовым более сильный, более смелый и дает возможность двигаться дальше. Поэтому маленький шажок это осознанность, это когда я, например, понимаю, что вот это капкан и это капкан, у меня есть и этот и этот, потому что я прошла, диагностику, и, и я прошла диагностику несколько раз, и я продолжаю проходить снова и снова, опять и опять возвращаясь и рассматривая, потому что когда я впервые начала работать с этой темой, вот так вот прям направленно, именно с капканами, которые забирают нашу энергию и с проектом Happy Sapiens, то первый раз то, что я узнала о себе и увидела, изучая эту тему, очень сильно отличается от того, что я вижу и узнаю о себе сейчас, постоянно возвращаясь к этой теме. Поэтому, знаете, к вопросу. Я диагностику прошел, что дальше? Если есть вопрос, что дальше, есть смысл еще раз пройти диагностику, может быть и еще раз, потому что в тот момент, когда она ну, как бы вот сработает, то вопроса, что дальше, не будет. Будет понятно, что я готов работать с этим, я готов разбираться с этим, я готов вкладываться вот в этом. С погодой мы с вами сразу после нее пойдем в эфир с последним выходом.